будем проверять сайт рукапча.ком вот такой вот сайт это видео заработало здесь 15 рублей вывести средства есть тут кнопка так вот мои выводы и сейчас будем заказывать 15 рублей смотрите с мой кошелек Я зайду видите у меня 15 здесь рублей Видите, 15 рублей. Так, теперь я заказываю выплату. Нажимаю кнопочку "Заказать". Все, и обновляем страницу. И у нас, дождите, я загрузился. И у нас что-то не сняли деньги. А потом другие думают, лохотон, что ли? Нет, это еще ожидается выплата. Да, это надо еще ожидать выплату. Я поставлю на паузу и вернусь, когда эта выплата будет готова. Итак, я тут уже перезапустил страницу. Мне уже 0.1. И написано, выплата успешно завершена. Давайте посмотрим. Пришли наши денежки. Так, нажимаю сюда. Вот, да-да-да. Вот, видите, пришли деньги. Да, вот пришли. Вот. Да. Вот денежки пришли, 15 рублей, как я и хотела. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующей серии будем какую-то другую все, всем пока.